Коллеги, привет всем! Это Андрей Тихонов и у нас вторая серия ортосериала «Конспект семинара» по семинару «Минивинты 2.0». Где мы очень кратко, конечно, с вами знакомимся с тем, о чем говорится на семинаре, узнаем программу, а также, конечно, некоторые полезные вещи для тех, кому пока не дойти до семинара, чтобы сложить некую логику использования минивинтов в своей работе. Первая серия у нас была такая вводная, плюс про отторжение винивинтов. Сегодня давайте поговорим о том, что, как применять винивинты эффективно с точки зрения прямой и непрямой опоры, а также про дентальные имплантаты в качестве опоры. Если успеем, пойдем дальше, но я думаю, вот этих двух тем будет достаточно. Я нахожусь в отпуске, сейчас записываю отсюда это видео. Надеюсь, посторонние звуки в виде всяких чириканий там и так далее, не будут отвлекать вас от ордонтии, но ну, или наоборот, разнообразить, как бы, разговоры про зубы. Значит, по поводу первой части, использования дентальных имплантатов в качестве опоры. У нас есть, не так давно был отдельный пост на эту тему, в тексте поста дадим ссылочку на это, можно почитать подробнее, ну, а на словах поясню, конечно, что многие из вас давно используют дентальные имплантаты в качестве опоры при ордонтии, потому что это очень удобно. Особенно в ситуациях концевых дефектов, особенно в ситуациях, когда мало зубов у пациента, да, нам очень удобно иметь некий как бы, зуб, коронку, да, которая выглядит как нормальный обычный зуб, на который можно зафиксировать замок, брекет и так далее, но который при этом неподвижен, от которого опираясь можно сделать очень многие вещи. Ну, например, вы все понимаете, допустим, у пациента отсутствует шестой, седьмой, восьмой зуб и дефект концевой заканчивается на премолярах. Как правило, премоляры ну, например, на нижней челюсти при этом уже смещены назад, особенно если зубы были прорезаны потеряны, прошу прощения давно, да, там, иногда шестой как вы знаете потеряны еще там, до прорезывания премоляров и премоляры прорезались нижние уже дистальные, плюс еще наклонились в ходе потом и так далее. Получается, что нам нужно переместить эти премоляры обратно вперед. Да, соответственно для того, чтобы получить там нормальный классный нормальный там класс по клыкам и так далее. Но от чего нам толкаться? Конечно, мы можем установить дистально от этих премоляров минивинт или два мини винта, сделать на них там, композитную такую подушку, приклеить замок, брекет, вести дугу и толкнуть пружиной. Все это, естественно, возможно. И так мы и будем действовать, если пациент откажется от тентальной имплантации уже в ходе лечения. Но все понимают, что самый простой способ был бы... Ну, как простой, для нас простой, как бы, да. Ты, в общем-то, не особо затратный для пациента в итоге. Это поставить уже в ходе лечения, даже в начале его а, дентальный имплантат в области, например, там, а, допустим, 37-го зуба, там, да, или 36-го зуба. Тут надо считать а, об этом чуть позже. Поставить на него временную коронку после интеграции, конечно, когда хирург уже даст добро на это, да. А, поставить замок и толкнуть пружиной. Это вперед. Кстати, такой случай у нас был. Он один из, вообще, самый первый клинический случай использования. Точнее, самый первый клинический случай в нашем блоге. Вот если прям промотать ленту всю вниз туда. Это был как раз случай с применением дентальных имплантатов для опоры. Поэтому будет его можно посмотреть. Там дентальный имплантат использовался вообще, по-моему, для четырех задач. От него толкали премоляры вперед. От него подтягивали маляр восьмерку вперед. От него помогали экструзии верхнего там восьмого зуба, от него использовали ластики второго класса, чтобы переместить верхние зубы на этой стороне назад. На самом деле там вот там очень хорошая иллюстрация в том случае, как э, дентальный имплантат выполнял очень много задач, и это действительно полезная общая вещь для нас. Итак, э, мы можем поставить дентальный имплантат уже в процессе лечения, да? но какие у нас тут сложности возникают и какая у нас э, скажем, нагрузка на нас дополнительно ложится, как ортодонтов. Нам нужно очень четко рассчитать, сколько мы будем перемещать зубы в миллиметрах, иначе мы не можем задать финальную позицию дентального имплантата. Вот. Поэтому здесь надо повнимательнее планировать. Вы должны четко сказать ортопеду, хирургу, что... Я, например, собираюсь вот эти премоляры, которые сместились, надо переместить вперед там на 2,5 миллиметра или там на 3 миллиметра. И с учетом этого, пожалуйста, надо поставить дентальный имплантат в области 6 или 7 в финальную позицию с учетом того, что будущая дистальная граница нижних премоляров на этой стороне будет на 3 миллиметра вперед. Да? можно помочь коллегам это рассчитать, в принципе, здесь не, не сложная совсем арифметика. Ортопед рассчитывает, где должны быть импланты с хирургом и, соответственно, ставит финальное положение дентальный имплантат. После его интеграции на него ставится временная коронка. Тут тоже есть нюансы, в посте, который был на эту тему, это написано поподробней. То есть там ортопед должен понимать, что эта коронка должна выдерживать нагрузки и стоять какое-то время. Да? Поэтому там обычно используются абатмент временный, то есть не абатмент, а не титановое основание поподробнее, повторюсь в посте это есть. Задача, чтобы он не расшатывался постоянно, что это будет одна из проблем на начальных этапах использования такой тактики расшатывание коронки на дентальном имплантате. Ну, и еще одна проблема, которую вы можете увидеть, это... Уиди, комар какой-то. Вот, а вы можете увидеть, проблему такой, что часть хирургов, ортопедов, ну хирургов, точнее, да, имплантологов будет против того, чтобы использовать дентальный имплантат для опоры, потому что, мол, это может приводить к отражению. Опять же, в посте, который был, аргументы и научные данные приведены, ссылочка будет. Но наука не подтверждает опасности использования дентальных имплантатов для опоры при разумных ордонтических усилиях. А мы с вами неразумными не пользуемся. А, то есть, не будет проблем с нашим дентальным имплантатом. Если хирург против, то нужно с ним вести беседу на тему или там искать с кем сотрудничать, потому что есть ряд ситуаций, повторюсь, которые без дентальных имплантатов не обойтись. Это малое количество зубов. Сужать можно зубной ряд дентального имплантата, можно расширять зубной ряд от дентального имплантата, можно делать экструзию интрузию, особенно нижней челюсти, да? мизилизацию и Конечно, очень много показаний, это прям большой-большой наш помощник. Итак, подробнее посмотрите в посте, чтобы мне сейчас не повторяться, а так обязательно берите эту опцию на вооружение. Кто вдруг не пользуется, это переведет в вашу работу на другой уровень вторая как бы часть нашей беседы это прямая непрямая опора прямая непрямая опора, наверное начнем сейчас мы ее Значит, это как вы понимаете два способа использования мини винтов для опоры при которых а, в первом случае прямая опора тяга дается прямо к мини винту к мини пластине неважно к чему но это суть что прямая опора вот к скелетному якорю непосредственно к нему дается Прямая опора, то есть прямо от него тяга идет к зубу или к группе зубов, которую нужно переместить. Да? Хоть ко всему зубному ряду, хоть к группе зубов. Это прямая опора не прямая опора, когда мы двигаем зубы к зубам, то есть у нас есть одна группа зубов, другая группа зубов. Мы начинаем двигать их навстречу друг другу, как бы, но при этом мы хотим, чтобы двигалась только одна группа, да? в этом суть опоры. И поэтому ту группу, которая опорная, которая не должна двигаться, мы ее каким-то образом фиксируем к мире винтам к скелетной опоре. Это может быть привязывание лигатурой приклеивания через балку, да, рычаги различные. Но общая суть, что мы приклеили опорную группу, точнее зафиксировали, правильно сказать, к скелетной опоре. И к этой неподвижной группе начинаем двигать другую перемещаемую группу или зуб. Вот это называется непрямая опора. В чем принципиальная между ними разница? Ну, принципиальная в биомеханике разница, что когда вы даете прямую опору, то есть прямо к скелетному якорю начинаете двигать зубы, группу зубов или весь зубной ряд, так или иначе, весь зубной ряд получает момент на ротацию, если сила будет проходить выше или ниже центра сопротивления всего этого зубного ряда. То есть, при прямой опоре мы сталкиваемся с необходимостью понимать биомеханику вращения всего зубного ряда, которое будет во всех трех плоскостях. У нас зубной ряд может вращаться и так, и по трансверзале, да. Вот. И вот таким вот образом, если мы даем, например, одностороннюю тягу. Поэтому... Иди отсюда. Поэтому при прямой опоре ваше требование, точнее, требование к вашему знанию биомеханики возрастает. И об этом будет отдельный разговор в следующем нашем видео, когда мы будем начинать говорить про удаление. И там будет ротация зубного ряда рассматриваться. Если вы не хотите, чтобы зубной ряд куда-то вращался, а что особенно актуально при односторонней тяге, при односторонней дистеризации, мезеризации, или особенно при разнонаправленных движениях. Например, на одной стороне мезеризация значительная, на другой дистеризация значительная. Да? Вот в таких вещах, когда зубный ряд может повернуться значительно, да? иногда наклон окклюзивной плоскости может произойти из-за того, что у вас будет на одной стороне наклон, Вращение зубного ряда вот такое, да, и у вас может повернуться окклюзионная плоскость во фронтальном взгляде. Да. То есть вот такие вещи, если вам не нужны, то надежнее, безопаснее использовать непрямую опору. То есть зафиксировать зуб, группу зубов к мини-винтам и уже тогда от них двигаться. Самая частая это лигатура. Здесь наиболее частая ошибка, когда лигатуру привязывают не параллельно линии действия силы. Например, вы хотите удержать группу зубов от смещения вперед. Мини-винту привязывайте довольно вертикально. Вот мини-винт, легатура идет достаточно вертикально, привязывает зуб или группу зубов, чтобы не давать ей идти вперед, например. Так делать нельзя. Опять же, про непрямую, прямую опору и особенности использования. У нас есть а, пост отдельный, поэтому там можно будет посмотреть. Моя задача здесь как бы в системе просто постепенно вам это все как бы рассказать, чтобы и показать, где это посмотреть. Итак, про прямую-непрямую опору и как правильно использовать отдельный пост. Ссылочка будет в тексте поста. Вот. Но самое важное, располагать а, лигатуру параллельно линии действия силы. Да? Вот тогда она будет удерживать. А, соответственно, также можно приклеиваться, но там есть свои минусы. Если вы приклеиваетесь жестко к мини-винту, то есть опасность, что он может отторгаться, и вы можете не заметить, то, что мини винт, который приклеен, да, к зубу, что он расшатался, поэтому это немножко минус. Ну и еще один минус непрямой опоры, что если винт отторгается, то теряется опора. То есть зубы, которые вы должны были зафиксировать к скелетным якорю, они начинают перемещаться. Вы теряете опору. При прямой опоре, если винт отторгается, вы просто, соответственно, останавливаете движение нужное, но опора не теряется. Еще раз плюсы и минусы непрямой опоры можно будет посмотреть в посте. Я и так ваше внимание сегодня уже достаточно долго занимаю. Поэтому давайте на этом пока остановимся. В следующий раз пойдем дальше. Будем говорить про удаление. Это интересная очень тема, биомеханическая. Что куда вращается, какие векторы использовать, как располагать тягу, высота крючков и так далее. И так далее. Спасибо большое за внимание. До встречи в новом видео, в новой серии.